привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции тем более если вам нужно отдохнуть ты вот сейчас я вам расскажу практически детективную историю как снималось это видео март 2020 года землю поработили машины ну не совсем так на землю пустился коронавирус и новенький отель в котором сдаются квартиру в аренду очень хороший классный только открылся и пришлось вот тут же прикрыть я был первым почетным клиентом прожил там несколько дней протестировал все это для того чтобы вам потом рассказать и вот случилось то что случилось и наконец-таки у нас 1 июня открытие сезона лето и я сделал прямую трансляцию где пообщался с руководством отеля кто не видел обязательно посмотрите эту прямую трансляцию тем более что у нас конкурс и для участия в этом конкурсе нужно посмотреть вот это вот видео и написать в комментариях хочу отдыхать в анталии ну а потом специальная программа в воскресенье в 1100 сгенерирует имя победителя и этот победитель будет жить пять дней для того чтобы выиграть проживание 5 дней в этом замечательном отеле сначала думал я нет куда без добра прошло время я договорился теперь это не 5 дней а внимание две недели две недели можно жить в этом отеле максимальное количество людей 4 человека в номере где своя кухня балконы все оборудовано для того чтобы вы могли комфортно жить как у себя дома ну и ряд всевозможных приятных плюшек так что друзья ждем имя победителя и с удовольствием встретимся здесь в анталии Ну а сейчас давайте посмотрим что же за отель такой golden world анталия район коньялты микрорайон хурма да так он называется наши дни смотрим привет меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции сегодня я нахожусь в анталии и тема сегодняшнего видео это краткосрочная аренда только уже несколько в другом виде чем вы видели может быть видео у меня на канале давайте все по порядку я нахожусь возле апарт-отеля, который называется Golden World. Здесь есть 25 номеров, которые можно использовать как полноценные квартиры. Вы приезжаете сюда и попадаете полностью в апартаменты, которыми можете управлять так, как хотите. Тут есть кухня, есть где готовить. Об этом все по порядку. Я расскажу, пройдя уже внутрь. А сейчас скажу, что это очень хорошая альтернатива при краткосрочной аренде. Предлагаю рассмотреть подобные апартаменты. Если есть во многих отелях формула как B plus B, то есть Bed and Breakfast, то есть поспал-поел. Здесь только э, bed, то есть постель. Заходим в отель. Ну а это рецепшн. Именно так в каждом отеле встречают своих клиентов. Здесь находится человек, который ответит на четырех языках на ваши вопросы. Английский, турецкий, немецкий и русский, естественно. Дальше вы предоставляете паспорт. Ваши паспортные данные регистрируют в специальной системе, которая подключена к полиции. И с этого момента вы находитесь под охраной. Все в пределах турецкого законодательства. Теперь по поводу денег. Важнейший аспект, который, конечно же, интересует каждого из вас. Деньги такие, от 30 до 100 евро, в зависимости от сезона и от количества времени, которое вы здесь будете оставаться, потому что есть очень гибкая скидка, как и все в Турции, здесь очень клиентно ориентировано. Вы платите от 30 10 до 100 евро и выбираете себе из 25 квартир ту, которую вам нужна. Вы въезжаете в полноценную квартиру, плюс у вас еще есть лобби, возможность заказать в номер поесть или же заказать какую-нибудь экскурсию. Вы можете заказать трансфер, взять э, на прокат всякие разные нужные гаджеты, проконсультироваться и быть спокойными, что вы то, что сюда принесете, вас не отберут на входе, как во всяких гостиницах. У меня на канале есть много разных видео по поводу недвижимости и аренды в частности скажу еще раз что не у всех можно снять квартиру со всеми соответствующими разрешительными документами а это грозит тем что вас когда придут штрафовать владельцы за то что он нелегально сдает квартиру и выпишут ему штраф в 10 тысяч лир вас, как э, человека, который отдыхает на территории, которая подверглась штрафу и экзекуциям, вас просто-напросто выселят, и испорченный отдых никуда не денешь. Поэтому вас хоть и не депортируют, но отдых-то будет испорчен. Окей, теперь ты тоже знаешь. По поводу инфраструктуры в этом отеле все очень просто, скромненько и со вкусом, как говорится, в таких случаях. Есть бассейн, э, есть душ, есть э, маленький бассейн и место, где можно посидеть под открытым небом, попить чай. Это такой необходимый минимум которые есть фактически в каждом сети то есть в комплексе в частном, ну здесь это тоже есть. Плюс вы можете на баре что-то заказать и отнести к себе в номер. Все, то есть сдержано, без всяких излишеств. За это, то есть, не надо будет переплачивать. Прошу обратить внимание на подобные апартаменты. А этот апартамент хорош тем, что он только что открыт, все новое и хозяева очень хотят понравиться новым клиентам и поэтому у вас есть гарантия, что вас хорошо обслужат. Итак. Четыре этажа с номерами, которые я очень рекомендую. А посмотреть их, чтобы поближе, мы, наверное, пройдем уже внутрь и там посмотрим. Камера видеонаблюдения. Ну, а войдя в номер, я сразу вижу место, куда можно приложить карточку, и тогда все загорается, как в любом отеле. Электронная система контроля температуры воздуха. Ванная, спальня и такой вот большой коридор переходящий в кухню на кухне есть все необходимые атрибуты для того чтобы мы могли приготавливать пищу посудомоечная машина посуда кухонный гарнитур который, на котором можно варить жарить и даже запекать микроволновая печь и холодильник все очень гармонично ничего лишнего нету новая мебель это радует по телефону вы можете спросить любые вопросы и на четырех языках мира вам ответят телевизор с разными каналами Wi-Fi и я думаю что те кто приедет сюда по настоящему оценит именно этот момент я подошел вплотную к балкончику и так вы готовы я выхожу Ах, горы именно здесь можно уютно расположиться вместе со своей семьей или близким человеком и посозерцать на красивые горы а 20 минут пешком проверено 20 минут не больше вы Пройдете и окажетесь где правильно, на море. Там то и можно как следует позагорать и покупаться. Так что хорошего вам времяпровождения. Подбирайте время, когда вы захотите отдохнуть. Вся информация в описании к этому видео. Бронируйте. Если вы скажете, что от Назара до выдала, то будут скидки. Уютный, компактный, недорогой апарт-отель в Коньялты, Анталия который, уверен, поможет как следует отдохнуть, когда вы захотите там летом или зимой, ваше дело. В любом случае, мы подготовили максимальную информацию для того, чтобы облегчить участь в поиске недорогого жилья в аренду на короткий срок. Подчеркиваю, на короткий срок не все имеют право сдавать. Это хорошая альтернатива любой квартире, которую вы можете найти на любом сайте. Так что теперь-то ты знаешь, что нужно делать. А если остались вопросы, пиши. И вот таким вот образом замысловатый я спокойненько с территории апарт-отеля перехожу на охраняемую стоянку где находится ваш автомобиль и куда вы можете спокойненько погрузить вещи и поехать навстречу приключениям в Анталия или в любой другой город спасибо за то что досмотрели если есть вопросы как ты знаешь пиши ну и пока до встречи спасибо за то что досмотрели это видео еще раз хочу напомнить что в воскресенье в 1100 мы узнаем имя победителя кто же будет 14 дней жить в этом замечательном отеле всем спасибо особенно тем кто участвует в конкурсе значит вам это понравилось и пишите в комментариях чтобы вы хотели еще узнать смотрите видео-каталог недвижимости проходите в группу в телеграме в которой мы делимся информацией и естественно будьте активными потому что мимо вас проходит жизнь если вы не в активе так что до встречи и давайте уже увидимся в анталии а? <пишут> блин <пишут> О, да еще раз дубль 33 Землю поработили машины, только в Анталии остался анклаб жизни в отеле Golden World.